вот они какие хорошие спилы получаются Это будущая первая несип панель, сделанная из горбыля, гипсокартона, немножко USB, саморезов и в качестве утеплителя будут запрессованные опилки. Осталось сделать еще один слой гипсокартона, после этого я ее нагружу большим весом и посмотрю выдержит она его или нет. Сегодня Андрюша мне помогает. Поедем сейчас за штукатуркой, чтобы нагрузить нашу новую панель. Да, Андрюша? Да. Поможешь сегодня папе? Молодец. Андрюша сегодня молодец, помог папе. Да? Что там говорить, Андрюша всегда молодец Да Друзья, мне тоже, как и вам, очень интересно Выдержит ли эта панель Друзья, ну что, по-моему, прекрасный результат Я очень доволен очень большой вес воспринимает и даже не слышно, что она там что-то ломалась или еще что-то итого 590 килограмм, ну как вам по... так, друзья, и мой вес где-то 74-75 килограмм и опа, итого получается 665 килограмм это панель вещь первая несит панель Айда Женя, айда молодец, айда зеленый строитель.